Сейчас вы узнаете, как происходит межвидовое и межрасовое скрещивание в фэнтези и какие дети рождаются от таких союзов. Изначально я хотел рассказать только про вселенные древних свитков и мир Варкрафта, но подумал, надо брать шире, и включил информацию по этому вопросу из таких вселенных как Легендариум Толкиена, Дрэгон Лэнс или Сага Копье, Гарри Поттер и другие... Если вам интересны только примеры из каких-то конкретных вселенных, то в описании будут тайм-коды, но я все же вам рекомендую посмотреть это видео от начала до конца, потому что очень интересно узнать, как обстоят дела по этому вопросу в разных вселенных. В ролике могут быть спойлеры. Они не критичны, но знайте, вы были предупреждены. Всю информацию я брал из открытых источников, как официальных, так и фанатских. Я постарался не приводить непроверенную или устаревшую информацию. Хотя, например, с тем же Варкрафтом это было не так-то просто, с его бесконечными редконами и новыми канонами. Однако, если вы заметите ошибки в моих словах, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Однако прежде, пожалуйста, сами убедитесь, что даете достоверную информацию. И прошу вас, будьте конструктивны. И еще обязательно чекайте закрепленный комментарий. Итак, прежде чем мы начнем, необходимо разделить два понятия – вид и раса. В большинстве фэнтези скрещиваться друг с другом и приносить плодовитое потомство могут разные расы разумных существ – эльфы, орки, люди, гоблины, тролли и даже фури. Если вы видите, что в каком-то фэнтези представители разных рас могут заводить детей, это значит, что они находятся в пределах одного биологического вида, но разные виды друг с другом не могут иметь общего плодовитого потомства. Именно поэтому орки, эльфы и люди в фэнтези именуются расами, а не видами. Джон Толкин в одном из писем прямо заявляет, эльфы и люди несомненно в биологическом смысле являются одной расой иначе бы они не могли производить плодовитое потомство. И раз уж упомянули Толкина, то давайте поговорим про Легендариум Толкина, также известный как Арда, Мир Средиземья или Властелин Колец. В Легендариуме Толкина упоминаются полуэльфы и полуорки. Во многом благодаря Толкину полу так массовой фэнтези. Например, оба родителя Эл Ронда были полуэльфами. И как следствие, он сам и его брат-близнец Элрос тоже. И прикол в том, что полуэльф может сам выбрать, кем он будет, смертным человеком или бессмертным эльфом. Но у полуорков такого выбора не было. В книгах упоминаются полуорки в главе Хельмова Пать. Они участвуют в битве на стороне Сарумана. Это племя было создано Саруманом для улучшения породы обычных орков. Больше примеров межрасового скрещивания у профессора Толкина я не нашел. Если вдруг вы знаете, то пишите в комментариях. Dragonlance или Сага о Копье Данная книжная серия основана на вселенной Dungeons and Dragons, и поэтому лор в основном был позаимствован именно оттуда. Я читал только первые три книги из цикла, но меня уже тогда впечатлило, что несмотря на отчетливо иную физиологию эльфов, существуют плодовитые гибриды человека и эльфа. А также один из героев книги, Танис Полуэльф, смог мне как читателю объяснить, почему он именно Полуэльф, а не Получеловек, и почему в фэнтези гибридов людей и эльфов называют именно так. Все дело в предрассудках. Получеловек очень схожий в нашем понимании с термином «недочеловек» и ассоциируется с кем-то неполноценным или недоделанным, в то время как полуэльф не несет такого негативного окраса. В саге о копье, как и в ДНД, интерес представляют драконы. Самая интересная, на мой взгляд, особенность заключается в том, что драконы умеют превращаться в гуманоидов, и в этом обличии они могут скрещиваться со многими другими видами существ. Согласно лору ДНД, драконы — единственные существ, способные давать потомство от любых гуманоидов. То есть, если вы дракон из ДНД, и вам понравилась эльфийка, то вы можете превратиться в эльфа, соблазнить ее и завести вместе детей. И ни один биохимический барьер вас не остановит. Вот такие вот дела. Едем дальше. Гарри Поттер В волшебном мире Джон Роулинг существуют плодовитые гибриды людей и других представителей разумных рас. В каноне есть целых три таких примера. Флер де Лакур является гибридом человека и Вейлы, а добрый лесничий Хагрид рассказывал, что его отец был волшебником, а мать великаншей. Но как отцу Хагрида это удалось, спросите вы меня. А я вам отвечу, чтобы процесс прошел успешно, магу нужно принять оборотное зелье, на великанов и полувеликанов оно не действует. Насколько высок интеллект у великанов и могла ли мать Хагрида заметить подвох, это уже другой вопрос. И третий случай это профессор Флитвик. Вы думали он всего лишь обычный карлик, а вот и нет. Он — гибрид человека и гоблина. Кстати, актер Уорвик Дэвис, сыгравший Флитвика во всех фильмах о Гарри Поттере, также сыграл гоблина Крюкохвата. А что если Крюкохват — это отец профессора Флитвика? Но это уже моя теория. Стоит ли говорить, что поскольку возможно скрещивание минимум с тремя расами, Фикрайтером раздолье. Поэтому в фанфиках с магами скрещиваются и вампиры, и кентавры, и русалки. Так что либо и волшебники, и все волшебные и разумные существа произошли от какого-то общего предка, либо Роулинг вообще не продумал этот вопрос. Двигаемся дальше. World of Warcraft. С этой вселенной я начал активно знакомиться только недавно, и таких тонкостей лора насчет того, кто с кем может заниматься магией, еще сам не прочувствовал. Да и к тому же Warcraft это в основном видеоигровая вселенная, и из-за игровых условностей мы почти не встречаем ярко выраженных полукровок, а жаль. Как было бы круто в Вове создать себе гибридную расу и совместить в ней разные расовые способности. Однако, с точки зрения Лора, межрасовые союзы и потомство в них все же возможно. Например, Горона Полуарчиха является гибридом Орка и Дринея, хотя выглядит скорее как Орк. Или, например, Аратор Искупитель, сын человека Туралеона и эльфики Аллерии Ветрокрылой. Полуэльфы внешне похожи на эльфов, но имеют более крепкое телосложение и, хотя и живут по несколько сотен лет, не бессмертны. Рексар, ну тот, который «Я всегда один». Он полуорг, полуогр и вообще весь его клан Натал, это такие же полукровки, как и он. То есть все выглядит так, что скрещиваться могут все со всеми. Но если копнуть поглубже, то становится не все так однозначно. Например, в моде на Crusader Kings 2 по вселенной Варкрафта оказывается, что при определенных настройках некоторые браки либо вообще невозможно заключить, либо они отменяются сразу же после заключения. Конечно, фанатский мод по 2 это такой себе источник информации, но где еще можно попробовать скрестить представителей разных раз Варкрафта друг с другом и посмотреть результат? Ладно, давайте разбираться. В принципе, мы знаем, что всех гуманоидов сделали титаны по одним лекалам. Полулюди, полуэльфы возможны. А ведь эльфы, как оказалось, официально произошли от троллей, которые, кстати, коренные жители Азерота. И их никакие титаны не создавали. Люди вместе с дворфами и гномами произошли от искусственных созданий титанов, которые потом из-за проклятия плоти превратились в тех, кого мы знаем как людей, дворфов и гномов. Однако я не нашел ни одного примера полудворфа-получеловека. Орков вроде как тоже сделал Титан. Но из-за того, что это скорее всего был Саргерас, я уже ни в чем не уверен. А от кого пошли Дриней, нигде не оговорено. А еще как быть с Мурлоками, Кабольдами, Гнолами, Кентаврами, пандаренами в конце концов? В общем... Я так понимаю, что ничего не понимаю. Как я уже сказал, в начале полукровки редко появляются и упоминаются в Варкрафте из-за игровых условностей. Разработчикам скорее всего лень было прорабатывать модельки для полукровок. Поэтому в Варкрафте чаще всего размножаются только в пределах своей расы, а остальных не трогают, дабы не усложняет жизнь ни себе, ни разработчикам. Ну а в моде на sk 2 все зависит от вас. Если хотите, можете настроить межрасовые браки как хотите. А мы двигаемся дальше. Элдер Scrolls. Если говоря о других вселенных, я сталкивался с недостатком информации по этому вопросу, то в древних свитках есть целая внутриигровая книга, посвященная межрасовому скрещиванию. Она называется «Заметки о расовом филогенезе». В ней сказано, что все расы эльфов и людей могут создавать семьи и производить потомство. В основном полукровки наследуют расовые черты матери, хотя могут присутствовать и расовые черты отца. Даже есть целая раса бретонцев, которая появилась в результате смешения двух рас, высоких эльфов и людей. Также в книгах говорится, что репродуктивная биология орков еще не понята до конца, Хотя уже давно известно, что орки во вселенной древних свитков это эльфы и также могут свободно скрещиваться с людьми и эльфами. Такое генетическое сходство рас, несмотря на ярко выраженные внешние отличия, может значить только одно – люди и эльфы произошли от единого предка – мифического народа Эльнафей. Также от них, предположительно, произошли еще и цаески, – змеи-люди-сакавира. А это значит, что цаэски также могут скрещиваться с людьми и эльфами. Арганиани могут свободно скрещиваться и производить плодовитое потомство только внутри своей расы, поскольку они не произошли от эльнофей. Их предками считаются деревья хист, которым они поклоняются. Также интерес представляют каджиты – кошачий народ. Они также не могут скрещиваться ни с какой другой расой Тамриэля. Однако есть одна раса в Акавире, с которой они предположительно могут завести плодовитое потомство Капотун. Кошачий народ Акавира. Хоть Лорна это никак не проверить, но у нас есть мод Elder Kings на СК-2. Вот мы заключаем брак Каджита с Капотун и у нас рождается маленький полукровка. И это же логично, один кошачий народ может скреститься с другим кошачьим народом. Обезьяний народ Тангмо может скрещиваться только внутри своей расы. Тут все очевидно по аналогии с каджитами и Органианами. Они зверолюди, их фенотип и геном очень сильно отличаются от других рас. И напоследок остались Камаль. Об этом народе вообще мало что известно. Все, что есть в лоре о них, это сплошные сплетни и суеверия, подкрепленные страхом тамриэльцев перед ними. Их даже называют снежные демоны. Я решил проверить их совместимость с другими расами через тот же мод Элдер Я скрестил Камаль и Нортку, и да, действительно, этот брак оказался плодовитым рождались как Норды, так и Камаль. То есть, с точки зрения игровой механики мода, Камаль — это все-таки люди, и они могут скрещиваться с людьми и мерами. Но так или иначе, этот мод — это фанатское творение. Ни одной Аковирской расы, ни Камаль, ни ИЦС, ни Капотун, ни Тангмо мы до сих пор не видели в играх серии, а уж тем более не видели их детей от других рас. Так что это все пока что теория. И еще несколько дополнительных примеров. Андрей Сапковский. Сага о Ведьмаке. Эльфы и люди, несмотря на то, что пришли из разных миров, скрещиваются запросто. И людей без примеси эльфской крови практически не осталось. Мультфильмы о Шреке. Здесь это сыграно ради шутки. Осел, друг Шрека. Женится на огромной огнедышащей драконихе. Неизвестно даже живородящий или яйцекладущий рептилии или квазирептилии. И она производит на свет потомство, несомненно, от этого самого осла. Сам Шрек окрестил их маленькие дракослики-мутанты. Правда, похоже, сам осел не понимает, как это получилось. Я знаю, как это бывает. А как это бывает? Да и вообще, сложно себе представить, как осел и дракон, да в принципе какая разница. Я рассказал вам все примеры, которые смог собрать. Если этот ролик смог хоть немного удовлетворить ваше любопытство, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Вам легко, а мне приятно. Также хочу поблагодарить спонсоров. Их имена вы видите на экране.